Здравствуйте, сегодня я вам хочу показать героиню прошлых видео камбрию без корешков. Когда я приобрела эту камбрию, у нее не было ни корешков, ни ростиков. Эти ростики, вот эти два самые большие, были такие, ну, меньше ноготка размером. И вот что у нас выросло, видите, вот у нас какие ростики уже и мы растим корешочки. вот Прошло три месяца со дня приобретения этой орхидеи, вот два ростика эти с корешками, вот у этого корешка. Ростика уже видны корешки. У этого намечается. И вот еще такой большой ростик у нас появляется. Вот такая орхидея. И у меня все больше уверенности, что мы выживем. До свидания. Кому было интересно моё видео, подписывайтесь на мой канал.